Это обзоры от Мопорк, я Трэш и все тот же Android-Шейк. Начнем с ваших заказов на топы. Подписчик с ником Руслан Вастрыгин попросил составить топ игр с элементами выживания. Из данного жанра на Android выпускает пока один только шлаг. А про Майнкрафт и Террарию вы сами знаете. Но мне все же удалось найти немножко годноты. В игре Survival Island Dragon Clash вам предстоит выживать на заснеженном острове, наполненном не только голодными животными, но и драконами. От вас потребуется построить дом, чтобы защищаться от холода, и добывать ресурсы, чтобы крафтить предметы. У игры, конечно, не особо добротная анимация, но неплохая графика. Крафтерс Том Дефендерс тоже не особо может похвастать роскошной анимацией. Зато имеет великолепный геймплей, сотни предметов крафтинга, смену дня и ночи, возможность плавать и строить целую оборонительную крепость. Пока Тон Старф не вышел на андроид, вы можете свободно заменить его крафтерсом. Если же вам больше хочется пощекотать нервишки и вы ищете что-нибудь наподобие игры Forest только на Android, то The Survival Rusty Forest как бы даже намекает название. Вам потребуется спасаться от зомби, исследуя просторы дикого леса, заброшенные дома и покинутые военные базы. Вы сможете находить и крафтить предметы и оружие, строить здания, охотиться и добывать пищу. Что может быть лучше? Разве что та же самая идея, но в лучшей обертке и с меньшим количеством багов. Та же самая эпидемия зомби. Те же возможности и геймплей ждут тебя в игре The Abundant. Но разница все же существенная. В игре присутствует сюжет, три режима игры, хорошая графика, атмосфера и огромный окружающий мир. Ну и самым лучшим выживастиком на сей день можно считать This War of Mine. Здесь нет зомби, но зато вы прочувствуете, каково это быть беженцем в период активных боевых действий. Апгрейдите жилое помещение, используйте сильные стороны команды, проходите задания в стелсе и выживайте любой ценой. Для тех, у кого слабо устройство или кому захотелось узнать о чем-нибудь хорошем, что он мог пропустить или позабыть, правильно, предлагает отправиться вперед в прошлое. Я нашел аркаду с невероятными головоломками и графикой 2016 года. При том, что игра вышла в 2013 и потянет на любом устройстве. Итак, познакомьтесь с Чаком. Героем замечательной аркады Чак Зе Эта капля просто жить не может без кристаллов. И от вас потребуется решить уйму головоломок, основанных на физике, чтобы помочь Чаку собрать все кристаллы. В игре 40 уровней и 4 главы. В каждой из которых вас будут поджидать новые враги и препятствия. А сейчас давайте узнаем, какая игра стала лучшей на этой неделе. С новинками на Android сейчас стало как-то туговато. Так что совсем не удивительно, что игрой недели стал раннер Нинджоусом. Нинджоусом, хоть и является раннером, но проработано до глубочайших деталей. Создавая ощущение полноценной аркады. Метайте сюрикены во врагов, прыгайте по стенам и рубите недругов катаны. В игре великолепная пиксельная анимация и графика – по стилю и динамике Нин Джоусен очень напоминает Соника и сможет затянуть вас точно так же на долгие часы. Ну а сейчас давайте узнаем, что же выйдет на Android в ближайшем будущем. Разработчики знаменитой кооперативной аркады Guacamelee планируют выпустить этим летом мультиплатформный шедевр Severed. Северт унаследовала от Гуакамейлой яркий визуальный стиль и тягу к красивому насилию. Вам выпадает роль девушки, которая лишилась руки в бою. На пути будут встречаться куча родивых монстров и гигантских боссов, расчленив которых, вы сможете комбинировать их плоть с вашей героиней, наделяя ее новыми способностями. По всей видимости, героиня сможет исследовать мир по определенным коридорам, а система боя будет реализована за счет свайпов и узоров, выполняемых на экране. Ну и наконец, давайте поднимем настроение очередным трэшем. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Любите хэви метал, длинные усы и... Стоп, это уже было. Любите хэви метал, длинные патлы и брутальные игры? Тогда Die For Metal утолит ваши мирские желания. И вновь я не могу обойти такой металлический трэш, как Die for Metal. И игра очень забавна, сложна и напоминает Super Meat Boy. Главный герой – металлист, который готов умереть ради любимой музыки. Проведите его через 40 опасных уровней, брутальных и топорных, как внешний вид всего творения. У игры даже есть продолжение под незамысловатым названием «Умри за металл снова». Попробуй, вдруг торкнет. А на сегодня это все. Ставь лайк, делись видео с друзьями, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал. Ах да, не забудь указать, на какой секунде нашел печенюшку и оставить ссылку в ВК, чтобы я мог отправить сигну. И будьте людьми, открывайте стенку! В прошлый раз я не смог отправить сигну ни одному из первых пяти подписчиков, которые нашли печенюшку. Ну что за народ!